Мужики, всем привет! Мне пришла сегодня в голову мысль, а что если вывести с сайта с кейсами очень много ножей? Сегодня мы это проверим. Приятного просмотра! Мужики, всем привет! Это человек. 30 тысяч на балансе, сразу сходу, ну, я не буду врать, мне это выдали. Но как было на ВДС с учетом того, что вывод у меня полностью открыт. То есть мне за ролик не платили, мне выдали балик, я могу полностью все выводить. Если я все солью, это уже мои проблемы. Соответственно, поэтому будет ссылочка на сайт в прикрепе. Также будет вот такой промик на 15% к депу, человек 10. Мало того, если вы нажмете вот сюда, нажмете вот сюда и впишете сюда человек, нажмете активировать, вы получите бонусный баланс. Пусть это будет даже рубль, но тем не менее, это будет халявный баланс. Я на самом деле не знаю, сколько вам выдадут Но тут минималку выдают, тем не менее Что-то получить явно отсюда можно Поехали с бесплатных кейсов, тридцаточка у нас есть Я сегодня хочу на апгрейдить дофига ножей Потому что, ну, за ролик не платили Все-таки нужно хоть что-то выводить Ладно, э на самом деле Самая офигенная тактика для админов Это просто срезать нафиг мне шансы Чтобы я ничего не вывел И черный пиар это тоже пиар, да, как я говорил на ролик с Ходехой То же самое, в принципе, кстати, вот и пошло Если это будет ролик без шансов, то будет очень мемно Но, тем не менее, ссылку с э бонусом. Балансом, да, с промиком на бонусный балик я в прикрепе оставлю. Если чего, вы едем, ну <см�> можете меня поблагодарить. Мало того что лайком просто перейти хотя бы бонусный баланс получить, чтобы админ увидели активность. На самом деле, это очень крутые предложения, потому как, ну, я в миллионный раз скажу: вот смотри, ты сейчас смотришь этот ролик, а тебе ой-ой-ой, хар, а 80 рубля, ладно. Тебе в личку пишет человек админ какого-то сайта. Типа, слушай, давайте выдам 30-ку. Вывод full открыт, но за ролик платить не буду, и ты будешь обязан оставить ссылку в прикрепе. Все, что заберешь, все, что вы выбьешь и захочешь забрать, все твое. Ну, какой человек в здравом уме от этого бы отказался? Я, в принципе, тоже не отличился, я <смех> от этого больше э, не отказываюсь и говорю вам все как есть. На самом деле, это правда, она лучшая лжи, я думаю, хотя много будете знать, <смех> плохо будете спать. Но нет, ну, тут на самом деле подходит, что, ну, говорю вам правду матку, все как она есть. Поэтому, такая история, тем временем нам ничего с бесплаток не выпадает. Но эта бесплатка уже от 3000. И еще один, э, не один, это уже в какой раз, заметка админом сделайте, пожалуйста, фаст Открытие вот этих бесплатных кейсов. У меня, у других людей, когда деп большой, не все хотят смотреть кейсы за 100 рублей. Серьезно. То есть у тебя деп 30-ка условно, ты залетаешь, и, типа первые кейсы дефолт всегда сливают. И, ну не сливают, а это опять же бесплатные кейсы, как они могут сливать. Тем не менее, они не так много выдают, поэтому, блин, ну вот хотелось бы, чтобы была кнопка открыть восток. Это лично мое мнение. А, и, кстати... Блин, я думал, я просто сейчас смотрю И я такой, мне я о, реально Вывод фолдкрут, мы бы это забрали, блин, ну окей Но хочется все-таки сегодня прям дофига Сделать ножей, а, если делать x2 Ну, хотя бы на 1060 это будет В принципе x2, поэтому норм Так, у нас а, предпоследний, я так понимаю Кейс, потому что в принципе все кейсы здесь С таким депом будут доступны, это Статрек 224 рубля, у нас всего лишь Плюс 1000, это очень мало Так, всемирная элита 10, там дальше гейп кейс Я не помню, от скольки он депа, вот тут момент а, Он самый дорогой, давай сразу посмотрим Проверим, что реально. Не помню, что Девор хорош, 3000 есть. Так, наныл получается. Кейс Гейба, он... О, на 25К. Слушай, а вот кейсы дорогие здесь уже начали выдавать. Это как минимум приятный, как максимум тоже. Приятно. Сувенирный Драгонлор у нас прокатываются. Если он выпадет, это будет просто такой шикарный подарок. Реально, мужики. Это будет просто самый лучший день. Заходил вчера, ночью ехать лень. Пробыл до утра, но пришла пора. И Сутанубиса выпал. Ну и ладно, будь. Ла-ла-ла. Самый лучший день. Заходил вчера, ночью ехать лень. Выбил... Вых, блин, я до... Ну, ты видел, да? Подожди, а феникс сувенирный, он есть? Но если он здесь, ну окей. Ну, типа, если бы он выпал, наверное. Но, опять же, есть ли сувенирный финик? Вот в чем вопрос. Кстати, неплохо. С ластовых кейсов уже плюс 8 тысяч. Еще чуть-чуть 250 и десяточка будет. Плюс 10, в принципе, норм. Главное облом. Вот облом. Ну да, это не плюс 10, это всего лишь плюс 9 тысяч. Всего лишь плюс 9 тысяч. На самом деле это не так уж и плохо. Самый логичный вариант сразу открыть парножевых кейсов. Ну серьезно. Ладно, давай откроем один. МБ, что дорогое выпадет. Сразу забираем. но ну, если что-то дорогое. Если дешевый то в принципе тоже можно оставить, потому как хочется сегодня вывести много ножей, не знаю. Ой-ой-ой, это. -ой -ой, это 6400, ну пусть лежит. Так, что дальше тут по кейсам? Единственное, на сайте нет дорогих кейсов. Для кого-то это плюс. Для меня это все-таки больше минус, потому как, ну, хочется открыть кейсы там за 5000, за 2000. Я такое обожаю, я такое люблю. Но здесь э, сайт рассчитан, я так понимаю, на м, небольшие, возможно, депы. Кстати, нет кнопки еще продать все. Тоже, тоже, тоже минусец. Но с бесплатных кейсов, тем не менее, плюс 10 тысяч при депе в 30. Ну, пойдет. Ну, неплохо. Так, есть кейс дракона за 300 рублей, якобы со скидкой. Ну, давай по Попробуем 5 кейсов. Так, а что тут? Ой, так это байт. Я на ваших глазах про... Егор, мат На ваших глазах сейчас открываю байт кейс. Блин, надо смотреть а, перед тем, как открываешь содержимое. Пока у нас в принципе, если смотреть, а, в инвентаре лежит нож за счет то есть плюс косарь. Плюс косарь мало. Этого нам явно мало. Мы открываем на аккаунте ютубера Азимов кейс. Это фарм Азимова. Ну попробуем. Азимов-то может выпасть. Это же не перчатки, не ножи. Будем рассчитывать на калаш на авапу. А калаш авапа это прям гуд. О, под ну нет. Ну нет, надо, на, на, может на ныть как-то надо, не знаю Так, 500 тысяч открытий, это все ясно, понятно Кстати, прикольный достаточно кейс Леди и право Я не играл а, Блин, я хотел поиграть вот из а, игрушек, которые вышли в Гарри Поттера Но, к сожалению, в России недоступно и, Блин, сложно Вот хотел в Гарри Поттера поиграть очень сильно В этот, не в Гарри Поттера, а в Хогвартс Ну, короче, ты понял, да? Мы тем временем открываем тайный кейс Тайный кейс, кстати, если а, ребята делают кейс по играм Типа, почему нету Хогвартса? Ребята, к вам вопрос Тем временем, слушай, минусует приятно минусует. Это, блин, не очень приятно. Там кому-то вулкан выпадал за 22К, нормально. Вот бы мне сейчас. Вот мне я бы я бы вывел, я бы не стал моросить и сразу вывел. Блин, кейс стоит 800 рублей. В принципе, для тайного это очень дешево, потому что сейчас все скины дорожают, тенденция. Ну, ты, наверное, тоже заметил, что, типа, и кейсы, и скины, ну, относительно, как, как, точнее, как только растут а, кейсы, растут, в принципе, и скины в цене. Это, в принципе, логично. Может, конечно, да и наоборот такая же аналогия проводится. То есть, короче, не знаю, но, на мой взгляд все скины сейчас начали. Дорожать. Мы, кстати, уходим в от 13 тысяч. Я надеюсь, что получится. Самый адекватный вариант сейчас просто зайти в апгрейды и забрать то, что я слил. но на самом деле. По поводу апгрейдов, есть ли здесь возможность? Да, балансом есть. Это замечательно. Смотри, мы сейчас дофига слили, как это должно работать. С 3 делаем 10 тысяч рублей. То есть плюс 7. Шанс минимальный, но, блин, 28. Но мы сейчас дофига слили, оно должно зайти. Просто будем надеяться. Это 3000 для нашего балика Найс, nice. все, ну просто, ну это читаемо. Ну, типа апгрейды на многих сайтах. Сайтах, это реально читаемо. А, это нож был. Ну, окей, продаем, потому что все-таки с 8 оставшихся тысяч там мало чего можно было сделать. Ну окей, а, поехали дальше, тайный кейс. Все-таки тайный кейс, надеемся, и рассчитываем на него. А в идеале нафармить баланс до тысяч, не знаю, 60 что ли, и делать фигачить апгрейды. Ну вот, чет, апгрейды-то дали. Слушай, если мы еще раз на апгрейды залетим, давай попробуем. Апгрейд. Так, баланс. Если мы, допустим, опять же, с 4 тысяч... Делаем. Ну, 8. Ну, сильно уже бурить-то не будем. Вот. Автотроника ножи. 44%. Ну, вот я сейчас не знаю. Зайдет нет, потому что один апгрейд заходил. Но опять же, кейсы сливают. Да. Блин, ну, не знаю. Ну, вот здесь прям, ну, прям. Ну, ощутимо, у нас уже есть э, два ножа, этого э, откровенно мало, этого очень мало, ножи, кстати, чё, по итогу, смотри, посчитаем, 14 400 рублей примерно по стиму, соответственно, должно быть, я очень надеюсь, я люблю, когда по стиму дороже, 14 тысяч. этого явно мало, давай дальше пробуем тайные 5 штук, 4000 это вся история стоит удовольствия. блин, хотя бы сувенирный удар молнии, ой, сувенирный статрековский, чё-то меня уже во все тяжкие понесло, ой-ой-ой-ой, хорошо! 9к Так, ну нам, нам нужны ножи Я уже говорил, что сегодня ролик конкретно Я хочу вывести ножи Еще бы сейчас не перестало дропаться Но если апгрейды сейвят Да, можно сказать, хилят То как бы окей, пойдет Так Ой, хорошо Вот это прям, вот это в тему Все, тайны, тайны пошли На балансе у нас 46 Ну что, погнали на апгрейды Ну, вот единственное Давай мы сейчас все-таки попробуем подслить Я не знаю, полтинник Полтинник, допустим Так, но ну, если это заходит, это гуд Если нет, это в принципе тоже гуд Потому что шанс сливается А, что за... А, вот, найс Стой, 50 тысяч нам нужно Мраморный градиент, 18%, 10к сольем не заходит это шедеврально, потому что шансы урегулиру... урегулируются Хоть как-то, ну, это было близко Но если бы он скрафтился и заапгрейдился, естественно, был бы вы Ну, и вот теперь поехали а, Поехали делать ножи Так, у нас 36 тысяч Давай, вообще, ми ми ми минимальный риск от 3К, что тут есть Вот 3К, никаких ножей нет а, 4 тысячи уже должны пойти перчатки Но нам интересно именно ножи Именно ножи, а что-то ножи, блин, подорожали Слушай, ножи подорожали Вот, Сажа Наваха, он раньше стоил Я, может, ошибаюсь, но, помню, раньше стоил офиген... Офигеть, как дешевле так, 4000, блин, почему у меня опять сбился фильтр? Что за история? Тут просто одни... А, а, вот нож, все прекрасно, 75%. Так, 80%. ну то есть где-то 50% должно, 75. Почему не обновился процент? Ну слушай, если это... ну что, оно зашло? Ну зашло. Я, я уже просто не понимаю. Типа, так, давай сейчас другой нож, например. Так, мы выбираем на Ваху. Давай лучше даже Сашу. С Сашу. Сашу. Блин. 59%. Все, погнали. Фух. Ну, это сейчас не знаю. Хорош хорош. Итого у нас что по ножам? Ну их мало, скажу честно. Всего 4 ножика. Что по деньгам? 10, 18, 24, 4... А, подожди. 11, 19, 25 400 рублей. Этого откровенно мало. Все-таки баланс-то был больше. Человеку нужно больше денег. Так, давай посмотрим, что еще есть по ножам. Ну, в принципе, мы поняли, что самый дешевый нож, это Сажа, да? Он 5500 стоит. Давай, в принципе, на нем. У нас же сегодня задача что вывести как можно больше ножей. Причем эти ножи очень легко продать, как в Симе, да? Если я буду опять же open снимать. Но ну, если мы наберем лайки... Не знаю, я сейчас э, сполирнул, снял капсулу, не знаю, когда выйдет, но, может, уже вышло, кстати. Попросил набрать 2000 лайков. Если не наберем, капсулу больше снимать, ой, КС больше снимать не, не буду, потому что дорого, хоть и есть спонсоры, но дорого. То есть, свои деньги я туда тоже вкидываю, и просмотров и лайков маловато. Так, еще один апгрейд. Мы просто сейчас всем балансом реально зафигачим апгрейды. Плюс у нас э, уже где-то 30, 30 с лишним тысяч, и оно посмотрите заходит. А, Давай-ка мы сейчас попробуем сделать вот такую вот манипуляцию небольшую. Так, мрамор на градиент, баланс. Подожди, еще раз. Что есть за 50к? Статрек кирамбит. Ну, короче, примерно надо слить. Надо слить или, или заапгрейд. Если оно зайдет, конечно, будет тоже круто. Что еще за 50к есть? Наверное, самый адекватный вариант это мрама. А, 10к сливаем. Шансы должны чуть повыситься, но они у меня сейчас, по идее, они в мусорке лежат. Если бы он зашел, конечно, было бы шедеврально Окей, без ножа, значит без ножа Опять выбираем 2 500, 50 тысяч мы выбираем и оставляем просто пятерку Опять же ищем ножи Все те же самые ножи, но лучше даже давай африкан. 40% шанс того, что завет, не 40, а 80 потому что сейчас был слив Да, по методике кабашки вообще все, все просто идеально так, что по итогу мы имеем? Можно продать. Что у нас по ножам? У нас раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, семь ножей. На общую сумму 11, получается что? 11,100, 16,600. Тут 22 тысячи с этим ножом. 27, ну допустим, 27,5. Я надеюсь, я правильно считаю. 35, 40, 41, 42 тысячи где-то у нас есть. В принципе, это неплохо. Это окуп баланса. Да, благо мы я еще и деп не делал. Но, тем не менее, давай, ка мы сейчас оставшийся баланс, все-таки попробуем немножечко буквально рискнуть. Я не знаю, 3. 900 и попробуем из этого сделать вы, короче сейчас ребят такая ситуация произошла вы, вы, вы вот наверное слышали этот звук Егор еще, еще раз репит сделать у меня висят наушники. Ой, как я сейчас испугался. Просто у меня висят наушники, они упали и а, задели, короче, мое тело. Я думал, что как, по мне кто-то пополз. Я сейчас так обосрался. Просто. Я еще сосредоточен на этих апгрейдах. Ой, я, я реально сейчас очень сильно испугался. И Не знаю, как передать. Ну, вот звук вы услышите. Я просто офигел. Так, подожди. А, сделаем 10 тысяч. Вот, уже поинтересней. Даже давай немножечко еще Потом Я не знаю, что по шансам. Сейчас очень много апгрейдов заходило. Подсейвим и сделаем все-таки тогда 11 тысяч уже нож, что есть по ножам интересного и что легко продается. Вот насчет этого, этих, этих мраморных, я не знаю. Можно, в принципе... Блин, я не вижу тут ножей, которые реально можно будет продать. Они вроде дорогие... Блин, я честно скажу, не знаю. Перчи. Ээээ... Легенды Боуи, Ну тоже не особо популярный нож как по мне ну, то же самое Боуи ножи в принципе как показывает практика не особо продаются есть фальшон ну нет ладно что-то здесь я уже разгулялся тем более с таким баликом нафиг хочется еще два апгрейда как минимум сделать давай тогда посмотрим от все-таки 10 тысяч есть дамасская сталь дефолтный нож но опять же он продаться за 6 тысяч блин я не знаю честно если даже в этом диапазоне смотреть давай дамасская сталь ладно будем надеяться что с ним все будет good поменьше сделаем деньги дамасская сталь за 10 тысяч рублей она заходит или нет или нет и она заходит. Хорошо, хорошо. И вот сейчас у нас уже, блин, ну, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ножей. И можно еще сделать один апгрейд. Слушай, ножей реально много. Это прям прекрасно. Тем более, ножи продаются. А давай попробуем все-таки сделать... Так, что по деньгам? Сначала посчитаем. Короче, у нас тут лежит <режит> примерно на 50 кусков. Х2 добить он может дать. Но выше x 2 это на самом деле сейф, Выше x 2 идти опасно, скажу честно. Потому что потом он может не зайти. Я хочу как минимум сделать еще... Один апгрейд. Единственное, ну блин, обмотки мог бы, но не знаю, за 10к. Зуб-тигры за 10к это авантюра какая-то, мне это неинтересно. Так, давай, чтобы оно точно зашло. Я не знаю, подешевле посмотрим. Можно, конечно, в принципе, за десятку ку сделать. Но черный глянец не продастся. Туда ну, тут ничего интересного особо в этом ценовом сегменте нет. А можно. Что? Статрек на жизни не, не уходит. Дав давай дамаскую сталь. На самом деле, сейчас будет вообще максимальный сейф. Так, еще раз подожди, выберем. Ох ты, он мне предложил что-то интересное. Так. 13 тысяч, 44%. Но это, ну честно скажу, это опасно. Это, давай пробуем. Ножи реально крутые, давай будем пробовать. И надеяться, что оно зайдет. Но это будет слишком офигенно, если зайдет, не слить. Вот это, при... вот это хорошо. Так, ну что, выводим? Вот эти все ножи, их у нас 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ножей. И все эти ножи я вывожу. А баланс был 30 тысяч. Здесь больше, ну, где-то, наверное, в районе 70 тысяч рублей. Я, кстати, нажал F5 сейчас, на балансе 0, если что. Я сейчас, на самом деле, хочу сделать один... Не знаю, глупость это или нет. Короче, если оно так идет... Ну, типа, я всегда уповаю на то, что аккаунт ютубера это офигенные шансы. Смотри, как мы сейчас сделаем. Я вот с этого ножа хочу попробовать сделать нож от 15 тысяч. То есть, если оно заходит, это откровенная уже подкрутка. Ну, объективно. И для меня, на самом деле, это тоже плюс, потому что я выведу прям много. Но, опять же, не, 15 это слишком. Но 15 это, типа, это будет 29, но оно не зайдет на 29. Это нереально. Если... По, короче, если заходит, мы дальше ну, еще проапгрейдим вот эти ножики. То есть, у нас будет раз, два, три, 4, 5, 5 ножей по 5000. Ну, это где-то... Это будет еще полтинник, если мы их проапгрейдим все. Просто посмотрим. То есть, 5 600 на самом деле, это не такая большая потеря, вот скажу честно Но тем не менее, если заходит, мы апгрейдим дальше И можно сделать плюс 25 кусков Потому что, ну, x2 на всех дешевых ножах дорогие я трогать не буду Но опять же, этот не трогаю, потому что 6к уже стоит Но тем не менее, это будет плюс 25 кусков Короче, попробуем, если заходит, апгрейдим дальше Я очень надеюсь, что будет заход Но... Ну... Ну, это бред был, это... Ладно, честно говоря, глупо сейчас сделал но опять же, если бы зашло И мы про проапгрейдили, это было бы еще 25 кусков сверху Ну, в целом, результат неплохой а, Вот эту всю историю я сейчас ставлю на вывод Вот, первые ножи, кстати, самые крутые Слишком быстро, самые крутые Уже, в принципе, забрались И без замены, это хорошо Сажа на вахи тоже должны, в принципе На самом деле, здесь те скины популярные Которые должны уйти без замены Ну, то есть, казал, как отрезал И что делать? Ну, блин, ну, перчатки Просто я не хочу больше апгрейд делать оно, не... оно все, оно перестало заходить даже на там или хороший процент был до да, перчатки. Блин, эксперимент провалился. Перчи, перчи, блин. Ну, ну нужны были именно ножи. Сейчас все ножи будут под замену. Там будут перчатки. Ну да, все перчи поперли. Ну давай дефолтаем. Блин, ну это но ну, это немного обидно. Типа, как раз прикол ролика был в том, чтобы. Да, чё такое, я уже лад. 22 Давай подождем, чтобы вывести много ножей. Ну блин, перчатки это уже не то. Что-то ошибка при выполнении какая-то происходит. Ладно, давай дальше опять замен Ну давай обмотки. такие, okay, давай разные перчи выведем. Блин, меня сейчас забанят. Окей. Сажа, допустим Сажа опять за ну, Давай меняем на перчатки Я буду разные перчатки делать, надо было обгон на самом деле забрать Окей, автотроник, лишь бы они Окей, автотроника вывелась, автотроника мне в принципе нравится как скин Так, у нас осталось 4 скина Которые сейчас нужно поставить на вывод Вот эти тоже под замену Но здесь благо есть ножи, я выберу тогда черный Пожди, да, черный глянец Черный глянец, Сатрек нож ушел, в принципе Это, это, это хорошо, потому что сатрек ножи не уходят Да что такое Давай ждем Просто ждем 5 секунд. 1, два, три, 4, 5. И замена, здравствуйте. Да Рязан красный давай. Рязан значит Рязан. Раз. Так, надо ждать, забрать. Сейчас, сейчас все сделаем. Вывести. Та да, елки-палки. Ну давай дробь, давай дробь. Столько скинов и половина под замену. Блин, ну ладно, на самом деле вот здесь на статрек-ноже замена это гуд, потому что их очень сложно именно статрековские ножи... Давай вот, кстати, транспорт увидим. Их очень сложно статрековские ножи продавать. Они никому нафиг не нужны, особенно такие дешевые. Но, блин, в остальном хотелось, конечно, ножи, ну, перчатки, да перчатки, в любом случае это золотые айтемы, поэтому, я думаю, никто не расстроится, тем более на этот ролик я вообще ни рубля не потратил, считай, все, все, все даром, ошибка при выполнении. Ладно, давай еще немного подождем, и заберем эти перчи. В общем, мужики, все вывелось. Я еще не смотрел цены. А, скажу, что два скина заменились. Это гамма волны тычки на гамма волны с слезым крюком. А, и перчатки Резан, Где они были? Вот они. Я не помню, на какой скин не заменились. В общем, цены еще не смотрел. Кстати, спойлерну, скоро выйдет ролик. А, вот что выпало. Если он еще не выпал, вот у вас есть спойлер. А, из интересного вот, такие вот истории. Вот, это все скоро будет. Поэтому ждите. Я не знаю, может, уже вышло. Короче, по ножам, поехали. 14 тысяч. Этот нож стоил 12. А, продаю. Он за 13, слушай, а 14 кусков Мы сейчас будем считать, я включу калькулятор Так, поехали, 14 тысяч Плюс, слушай, по ценам Steam все дороже Это, это вообще прекрасно, я это люблю, 5500 а, Плюс, так, вот эти перчи Которые мы заменили, еще 5500 Так, ножики, 7100 пойдет Плюс 7100, плюс Так, мы уже начали считать прибыль человека Плюс 6200, а, плюс Так, вот это интересно, кстати, я, я видел это Это дороже, чем на сайте, плюс 9900, плюс, у нас еще два скина 6000, <с> не точно нравится. И плюс ножик за 11 тысяч. Мы вывели на 65 кусков. Это плюс 35 тысяч. Это больше 50%. OpenCase реально получился крутой. Но я люблю такой формат, когда я не депаю и типа его вот так вот вывожу. Это очень круто. Ребят, э, огромное, во-первых, спасибо скинбоксу за предоставленную возможность вывести вот столько скинов. Мы вывели сегодня получается. Ну окей, представим это были ножи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8 ножей, да? Ну тут как бы перчатки и ножи. Ну типа это золотой предмет все равно. Всем огромное спасибо, у меня просто идеальное настроение сегодня. Типа вот так вот оно получилось, все в инвентике, все красиво, Чей наклеечками закрывается снизу. В общем, всем огромное спасибо, вся халява в прикрепе на сайт, да, и промик он, плюс к депу, и халявные монеты там же, и ссылочка там же. Всем огромное спасибо, спасибо за лайк, поддержку, до новых встреч, с вами был Вед, пока!